Повышение качества поиска данных с позиции доказательной медицины. Докладчик Михаил Валерьевич Камалов, Санкт-Петербург. Добрый день, дамы и господа. Я хотел бы представить данную разработку. Она основана при поддержке Санкт-Петербургского университета и Первого Павловского медицинского университета. Для начала я хотел бы представить список в Асари такой keywords, который необходимы мне будет дальше при представлении данной работы. Ну, такой mapping терминов медицинских на использовании в данном проекте. Вот. Собственно, изначально наш, наша цель ставилась разработка поисковой системы, основанной позволяющий ранжировать медицинские исследования по уровню доказательности. Я так думаю, что эту часть можно пропустить. А, постановка задача. На данный момент на самом деле существует достаточно много поисковых систем, ну стандартно как PubMed, как Но но данные поисковые системы есть один маленький недостаток, в частности поиск осуществляется непосредственно по keywords и частоте встречания в тексте. Там не используются даже такие стандартные метрики, как TF-IDF. Для этого нами было решено разработать собственную поисковую систему. В качестве ресурсов мы использовали базу данных Midline с 2006 года по 2013, это было 2 миллиона аннотаций. Собственно, дополнительно, ну, так как аннотации были представлены без каких-либо пометок, а для обучения нам необходимо было как-то разметить эту аннотацию, мы использовали ресурс clinical trials. Первой задачей мы ставили, в первую очередь, это разметка наших аннотаций по, по типам медицинских вмешательств для дальнейшей классификации, соотношение, является ли, содержит ли аннотация медицинское вмешательство, либо нет. Вот. Чтобы следующему этапу перейти к классификации по уровням доказательности. Непосредственно это таблица, которую мы использовали в качестве нашего ранжирования. То есть мы учимся сначала классифицировать сантации по на содержащие, не содержащие медицинские вмешательства, далее мы классифицируем их по уровням. Эм, доказательности, на содержащую рандомизацию, не содержащую рандомизацию и какой тип ослепления они также содержат. А, ну, естественно, мы выявляем мета-анализы, так как в данной таблице мета-анализ является самый первый уровень доказательности. Собственно, это наши этапы разработки. Первый этап — разработка веб-кроллера, который нам позволял разметить наши 2 миллиона аннотаций. Основываясь на данных, которые проиндексированы в Clinical Trails. Второе, мы выбирали самый быстрый и качественный алгоритм классификации. И третье, это был выбор алгоритма иерархической классификации для задачи разметки и выявления по уровню доказательности абстрактов. Ну и последний элемент это извлечение названий лекарственных препаратов из аннотаций. Собственно, после разметки наших данных двух миллионов по clinical trials, мы получили такую вот выборку по medical interventions и observational, ну, по, по типам медицинских вмешательств. Проблема заключалась в том, что не все аннотации, которыми мы обладали на тот момент, они были проиндексированы в clinical trials. И нам приходилось работать с вот этой выборкой, чтобы построить модель, обучиться и научить наших классификаторов. Это коротко… Это линейные классификаторы, они работают очень быстро. Здесь приведена библиотека. Вот. Собственно, мы, мы их рассматривали. Самый лучший результат у нас... То есть здесь мы приводим F-меру. Оценки классификаторов на, каждом, на выявление каждого класса. При оценке F-меры нам дает самый лучший результат линейный SVM при ранжировании. То есть здесь у нас уже рассматривается, насколько качественно мы микро и макро рекол каждого классификатора при мультиклассификации. То есть мы рассматриваем, пытаемся разбить все классы по, по, по типам. То есть мы аннотацию какому-то определенному по типу хотим соотнести. То есть мы делаем не бинарную классификацию, а мультиклассификацию. Вот. И опять здесь, получается, у нас выигрывает линейный SVM. Это... Доказательства полученных результатов, то есть средняя точность по выборке 70%, мера микро- и макрооценки у нас были проведены, ну и параметры, которые необходимы для настройки таких хороших результатов. Следующий вариант, который мы хотели улучшить, качество классификации, это посчитать взаимную информацию, то есть насколько, какие слова хорошо описывают наши классы. Проблема в том, что все классы, они очень тесно связаны, и использовать взаимную информацию достаточно проблематично в этом случае. Вот. Поэтому мы остановились на этом этапе и перешли к задаче иерархической классификации. В первую очередь мы производим разделение по аннотациям, содержащим, не содержащим, собственно, медицинские вмешательства, то есть intervention observable, и мета-анализы. То есть мета-анализы, нам нужны для преранжирования, они у нас будут всегда занимать первую строчку в, в уровне доказательности. Далее мы рассматриваем исследования, которые принадлежат к intervention, и также начинаем их классифицировать на рандомизированные и нерандомизированные. И в итоге приводим к последнему этапу, ищем, содержится в этих исследованиях ослепления, либо нет. Вот. А это полученные результаты, собственно, оценки на каждом уровне. То есть мы научились с качеством, с точностью precision recall 95-93% выявлять intervention, 42 и 51% observation. Здесь проблема в несбалансированности выборки, часто она решается. Uh, мета-анализ у нас очень хорошо выявляется в 95-93%, потому что в основном, если исследования содержат мета-анализ, то как минимум в тайтл и в обязательно будет об этом упоминаться. Это как очень хороший признак для выявления мета-анализа. Uh, рандомизация и нерандомизационные исследования они вот также дали нам хороший результат. Мы их научились извлекать с точностью 85-81%. И непосредственно single blind и виды ослепления uh, получены такие в среднем хорошие результаты. Иерархическая классификация по сравнению с мультиклассификацией в данном случае, она дает более лучший результат, так как мы можем сбалансировать наши выборки на рандомизированные и не рандомизированные, и при этом получить хорошие оценки на каждом уровне. Дальше мы их объединяем, и в итоге у нас получается более точная классификация. Следующим этапом у нас было извлечение фактов. То есть мы задачу ставили научиться извлекать название каждого препарата из текста. Для этого мы устроили грамматические деревья. Вот, собственно, на данном слайде пример, приведем пример. То есть здесь препарат «Синий танк». И как можно по грамматике какие признаки выбрать для того, чтобы добраться для этого препарата. Собственно, результаты получены, использован был алгоритм КРФ и КРФ с модификацией. Самые лучшие результаты при тренинг сети 1658 токенов был достигнут 60 и 70%. Также у нас были проведены сравнения существующих на данный момент поисковых систем. В частности, подмет, то есть плюсы и минусы этих поисковых систем. Плюсы подмен заключаются в том, что ну, очень большой плюс, что она имеет полный доступ к мидлайну. Это очень хорошо, очень замечательно. Потому что мы работаем с аптектом. Во-вторых, Uh, у них есть дополнительные возможности формирования, там, advanced queries, можно дополнительные запросы, стратегии запросов формировать. Вот. Но что на данный момент нет в подгнете, это как раз нет ранжирования исследований по доказательности и нет системы grade применения к исследованию. Это первое. Также есть поисковая система MIDI. Uh, также, ну, она более улучшенная в плане там добавлен систематический поиск, э, семантический поиск, то есть это такой маппинг на Google. Вот. А также при процессинг запросов опять же ограничения в минусах как бы ограничения к доступу к midline, потому что у них там обновление происходит раз в полгода. И второе ограничение, также у них нету ни, никакого ранжирования по доказательности и по грейд критериям И последнее поисковая система, которую мы рассматривали, это trip. Также в плюсах это семантический поиск и расширенные настройки поисковой системы, а в минусах так же, как и в медиа, это ограничение доступа и отсутствие ранжирования по критериям грейда. Ну и также по уровню доказательности там нет ранжирования. Далее мы как бы протестировали существующие опять-системы с нашей поисковой системой, отправили ряд запросов и рассмотрели запросы в PubMed, в Кохрейне и вот в нашей системе. Я хочу заранее сказать, почему такие данные получились, может быть, они так могут насторожить. Во-первых, у нас ограниченная коллекция была, и чтобы получить данные в соответствии с нашей коллекцией, чтобы можно было результаты сопоставить, мы ограничили, так как у нас с 2006 по 2013, мы на поиск в PubMed, в Кахрейне делали ограничения с 2006 по 2013, плюс мы искали исследования с метаанализом и клинические исследования совместно. вот Запросы содержали... Следующие препараты, лечение, гриппа. А, собственно, в чем преимущество? Ну, то есть, если вы отранжируете, вы получите вот, вот такие результаты, что уводит наша система. А, помимо, ну, вот здесь приведен пример по запросам Антадин. но на самом деле просто в нашей выборке оказалось больше результатов, ответов по этому запросу, мы привели результаты. Ранжирует он их следующим уровнем, э, следующим способом. Он приводит препараты, э, приводит название исследования, описание э, и уровень. То есть в данном случае у нас выявились исследования в основном level 1B. Э, и также он умеет их классифицировать вот randomized double blind, randomized open label yeah, и randomized open. Окей. Okay. Результаты. В результате мы на данный момент умеем выполнять иерархическую классификацию по уровню доказательств. Мы можем абстракты классифицировать по всем типам, по всем уровням. Далее мы можем делать классификацию по типам медицинских исследований, то есть drugs, drugs, surgery, такого образа, типа. Ну, это как одна из наших решений. И еще одно из результатов, которые мы получили, это извлечение фактов о лекарственных препаратах. Что дальше мы, собственно, планируем выполнить? Первое, мы планируем выполнить, все-таки улучшить качество нашей иерархической классификации и запустить вот эти все результаты, чтобы оценить нашу большую коллекцию. Это первая, самая главная цель. И вторая, не менее важная для нас цель, это перейти, научиться ранжировать исследования не только по уровню доказательности, а также использовать систему грейд для дополнительной оценки документов. Благодарю за внимание. Большое спасибо.